Здравствуйте, мои прекрасные! Я хочу сегодня затронуть такую тему, как любовь к себе. Многие девушки, женщины попадают в такие отношения, которые уходят замуж, надеются на стабильность, надеются на любовь. Как говорится, и умрем в один день. Это шутка, естественно. Но факт на лицо, что многие семьи рушатся, надежды распадается, приходит разочарование. И многие не понимают, почему это именно происходит. И сегодня я хочу именно затронуть эту тему. Ведь когда женщина пытается угодить мужу, пытается угодить детям, она часто забывает о себе. А это тот важный момент, что и разрушает семьи. Именно не мужчина виноват, именно не ситуация, а именно вы и ваше внутреннее состояние. Как бы это жестоко ни звучало, какие бы вы добрые дела не делали, вы забыли о себе, переключили внимание на мужчину. А куда внимание женщины, туда и внимание и мужчина. И если у вас внимание ушло на мужчину, естественно, внимание мужчины уходит на его самого, и он не видит и не чувствует вас. Вам важно войти внутрь себя, почувствовать себя, обратить внимание на себя. Тогда только мужчина на вас обратит внимание. Ну а мы сейчас расклад сделаем именно на эту тему и, и посмотрим для вас именно в какое состояние важно войти здесь и сейчас, чтобы улучшить ваши отношения и то есть открыть любовь себе я так сказала больше открыть я любви себе а если вы откроете любовь себе значит у вас все пути дороги откроются у меня будет три варианта первый вариант второй вариант и третий вариант подышите глубоко и почувствуйте какая карта вас притягивает больше всего к себе если не получается подышите глубоко и прочувствуйте какая карта вас притягивает если вы еще не поняли какая карта нажимайте меня на, по, на паузу но а я иду дальше первый вариант а первый вариант таков языки любви это означает что вам надо соединить внутри себя мужское и женское начало у вас на данный момент преобладает больше мужские энергии и если вы вот такая карта Посмотрите, что вы видите, что вы чувствуете, какие эмоции эта карта вызывает. Вам важно сейчас прийти в момент здесь и сейчас, войти во внутреннее состояние и начать делать то же самое, что вы делаете сейчас, только делать по-женски. Откройте свою интуицию, почувствуйте себя, почувствуйте что вы хотите. И насколько бы это глупо вам не казалось, именно сделайте так. Потому что часто мы включаем мужские. Мужчины и женщины присутствуют разные энергии и понимания. Мужчина работает и действует по специфике мыслей, а женщина – Важно именно перейти в состояние внутреннего состояния и интуиции. Если девушка будет делать то, что она чувствует интуитивно, и у нее жизнь, поверьте, начнет меняться. Поэтому у меня на YouTube-канале есть аффирмация и медитация на принятие мужчины в себе. То есть вам надо принять мужчину таким, какой она есть понять, что у вас присутствуют две энергии и также у меня есть медитация на раскрытие женственности. Смотрите в плейлисте по практикам. или я оставлю в описании под этим видео. Не обязательно раскройте в себе женственность и проработайте мужские энергии. После этого у вас откроется... Ваш внутренний потенциал, и вы сможете полюбить себя. И также не забывайте, у меня есть на YouTube-канале аффирмации на любовь к себе. Я бы рекомендовала ее послушать вам. Второй вариант. А второй вариант это стабильность. Как я понимаю, на данный момент у вас нет стабильности, как внутри, вы не видите куда вам двигаться дальше, вы находитесь в растерянном состоянии, у вас плохо с финансами, как я вижу. Вам важно войти в тело, то есть очень важно заняться йогой, танцами и войти в состояние легкости. Только когда вы будете в состоянии легкости, радости, позитива, вы увидите свой путь. Увидите свой путь и приобретете свою силу. Посмотрите, она еще внутри держит, показывает, что вам очень важно открыть именно амазонку. Амазонка – это архетип, который отвечает за работу, за стабильность. Вам нужно найти свое тело, тело жизни, которое вам будет нравиться. И вам надо понять, какое вам дело жизни нравится. И начать делать его с любовью, с заботой. И когда вы уже перейдете именно на те задачи, что вы будете работу выбирать и делать работу, то, что вам нравится, вы сможете открыть себе любовь. А пока если вы занимаетесь тем делом, которое вам не нравится, вы будете постоянно раздражительны, пусты. У вас будет ничего не получаться, у вас будут финансовые проблемы. Поэтому для начала начните входить в свое тело. То есть танцы, йога, раскрытие легкости, внутреннего потенциала. Найдите свое дело жизни, творчество. Если вы не знаете, какое дело в жизни, напишите мне. И мы обязательно посмотрим с вами какое у вас ваше предназначение и третий вариант а третий вариант для того, чтобы раскрыть любовь себе вам очень важно вдохновить как себя, так и окружающих а для того, чтобы вдохновить себя вы сейчас загнали в рамки и вы не хотите видеть ни радости в жизни, ни в чем. Вам важно увидеть радость в жизни от того, с чем вы сейчас занимаетесь. Будет это работа, будет это, например, будете смотреть фильм, будете... Например, ходить гулять, мойте посуду. Без разницы, чем вы занимаетесь, научитесь себя вдохновлять. Когда вы что-то делаете, обязательно делайте просто так, в раздражительном состоянии, в Или в состоянии того, что вам не хочется делать. Вам надо войти в состояние не в том, что «я должна», а вам надо войти в состояние «я хочу это сделать». «Я хочу это сделать для…» И придумайте, для чего вы хотите, что вы получите от того, что вы сделаете это. И начните получать именно радость, счастье, позитив от того, что вы делаете. Когда вы начнете получать, вы сможете себя вдохновить и начните вдохновлять окружающих на такие же поступки. И поверьте, когда вы вдохновите себя других, у вас откроется любовь к себе, вы поймете, насколько вы важны, насколько вы ценны. И на данный момент жизни вам надо именно заняться этим вдохновением и быть в состоянии легкости, радости, позитива. Вот такой чудесный расклад был для третьего варианта. Ну, если с вами срезонировало, подпишитесь на канал, поставьте лайк и оставьте комментарии, какие впечатления у вас остались после этого расклада. Всего доброго, до новых встреч!